Неси плис еще пицца, а Гош. Гоша Гоша, да ё... куда он уже делся? Так, посмотрим, что у него там за секретики. Чувак. Ч ⁇ Дай на пару сек выкажите. Обойдешься. Ну да ладно, тебе, черт, ты, блин. Нет, просто это мой комп, и все. Ч ⁇ секретики какие-то, да? Нет у меня никаких секретов, блин, чувак. Заведите уже своим компом. Честное слово, задолбал. Ой, ну ладно, ладно, все. Ух, нифига себе. А... Почему ты мне не сказал? А зачем тебе что-то говорить? Ты вообще кто? Я? Да я... А... Почему ты не хотел, что ты смотришь на голых Потому что я как бы парень, и это нормально. Да, но никогда азиаткам за 60 с лишним лет. Ой, да что ты понимаешь? Так, ну-ка, быстро вообще свалил с моего кресла. Ладно, все, встаю, встаю. Ишь, разгушевался какой. Больше никогда не смей садиться за мой ком. Ты меня понял? Да понял, понял. Ну вот и отлично. Грязный извращенец. Чё ты сказал? Не-не-ничё.